Меня зовут Юрий Якушин. Ты, наверное, многим знаком. И рядом со мной Леонид Корытин. Леонид Корытин. Да. Представлю его тоже лично. Я менеджер по продукции компании Пиматика, Продуктовая линейка я ВКС. Юрий, инженер пресейл по продукции ВКС. Сегодня поговорим про новинки весны лета продуктов Ялинк ВКС. Мы их немножко уже представляли в на предыдущем нашем вебинаре, рассказывали, но с тех пор прошло много времени, мы получили гораздо больше деталей. Сейчас сможем точно уже совершенно рассказать вам про технические характеристики, про цены и, собственно, поделиться той радостной новостью, что в ближайшее время это все оборудование будет доступно со склада. Ну и расскажем не только про новинки, но и про то, как будет происходить там плановая замена моделей старых на, старые на новые. Есть, вот, у кого из вас есть проекты живые, я думаю, что эта информация будет тоже как, крайне полезна, крайне актуальна. Ну, и в конце вебинара мы поговорим о новинках YMS. Вышла новая версия 2.2, какой функционал долгожданный появился в нашем мсу программном. Ну и в конце отдельно сделаем анонс двух линейк продуктов Ялинка, предназначенных для решений, использования вместе с решениями Microsoft Teams в Business и с Zoom. Так, нет звука, пишут Ну, ты продолжай разговаривать, я напишу ответ. Коллеги, напишите, пожалуйста, слышно или нет. А, есть звук, да? То есть это локальные проблемы у участника Виктора. Хорошо, тогда продолжаем. Виктор, возможно, вам стоит там перезайти у по той же ссылке. Виктор все равно не слышит, если у него нет звука. Перерегистрироваться. Вот да, такое да. содержание. Достаточно плотная у нас программа, постараемся отвечать на вопросы по ходу появления, но темп сегодня будет такой достаточно жесткий, чтобы вложиться в отведенный тайминг. Наша картинка, карта продуктов, карта продуктов ВКС Ялинг. Кто был на наших вебинарах, кто смотрел наши презентации, сможет заметить, что картинка немножко изменилась. Появились в верхнем разделе, там где терминалы для групповой работы, появились новые картинки, новые, новые конфигурации для VC-800 и VC-500. По-прежнему у нас остаются модели VC-200 и VC-880, с ними в принципе никаких изменений особых нет. Изменения также коснулись раздела аксессуары. Там появился планшет, появились новые устройства аудио, выводы и захвата звука. Ну и среди персональных терминалов появился ВП-59 телефон, который пришел на смену, приходит на смену аппарату Т-49. Собственно, вот по-прежнему в Ялинка есть достаточно широкий выбор решений как для персональных задач, групповых задач, так и инфраструктурные решения с помощью УАМС. По-прежнему можно строить. Достаточно качественно и современно. Есть проблемы со звуком, что я? видео тоже нету. Если немножко по-другому изобразить предыдущую картинку, собрать терминалы и набор аксессуаров вот, отобразить в виде такого дерева, то видно, что выбор компонентов, выбор базовых конфигураций стал еще больше, еще богаче. То есть сейчас мы можем говорить о том, что наборы, типа базовые наборы у Ялинка, они могут практически любую задачу, там любой задачу сложности, в том числе и попадать в достаточно широкий там, ценовой диапазон, то есть как говорится на любой вкус и кошелек. Красненькими в кружочках обведены те новинки, которые появились вот среди нашей линейки. Собственно, тут для удобства, скажем так, это сделано, если вы в дальнейшем будете использовать эту презентацию для показав конечным заказчикам, то здесь вот сразу отмечено, что новенького у нас появилось, на что нужно обратить внимание. Дальше. Так, сейчас вот говорим более подробно про терминалы, аксессуары, которые уже есть. Начнем с телефона, с ВП-59. Если до этого телефон Т49, он был, ну, можно так сказать, два в одном, то есть он одновременно был флагманом линейки телефонов Ялинка и одновременно был достаточно продвинутым персональным видеотерминалом. Причем прошивка, вариант ПО был только один. То есть телефон был в двух ипостасях. И в зависимости от сценария предполагалось, что пользователь будет применять там либо тот, либо, либо другой функционал без перезагрузки, без замены версии. В 1959-м концепция производителя... Ну, я бы сказал, что очень сильно кардинально поменялось. А, при том, что вот внешний вид, дизайн у телефона остался ровно такой же. Практически ничего не поменялось. Там С расстояния ну, 4 метров два аппарата выглядят скажем так, абсолютно идентично. А вот с функционалом тут совершенно другая история. Мы когда получили дата шиты, начали сравнивать старую модель с новой, выяснилось, что вот не получается такое клубовое сравнение 59-49. Нужно сравнивать, сравнивать не только 59-49, но и четко понимать, какую версию 59-го мы имеем в виду. Поэтому сейчас табличка сравнения, которая у вас под глазами, она содержит сразу три колонки. Если посмотреть внимательно, то видно, что в ВКС ВВП-59 и всс то есть ВКС-ная версия 59, она стала больше терминальной. То есть исчезли телефонный функционал, ну, например, регистрация большого количества СИП-аккаунтов. Только один СИП-аккаунт можно зарегистрировать на ВКС. Исчезла возможность подключения DECT-устройств, дек DECT трубок к 59. В в телефонной версии эти возможности есть, но, с другой стороны, в телефонной версии нет, ну, в кавычках, VKS-ного функционала, такого, как, например, прием передачи контента. Это есть только в VCS Edition. Также вот в VCS Edition есть более тесная, более плотная интеграция с сервисом VMS. Это реализовано в виде специальной прошивки, повторюсь, в виде специального меню и Понятно, что в ряде случаев это может быть не совсем удобно, но идея Ялинка такая, что заказчик должен с самого начала определиться, собственно, какое будет применение большей частью у этого аппарата. То есть, будет ли это просто телефон с там, редкой возможностью видеозвонков, либо наоборот, телефон становится частью ВКС-решения, тесно интегрирован в ВКС инфраструктуру и, соответственно, имеет всю полноту функционала. Видно также, что цены разные. Вендор предполагает, что вкс ный аппарат, видеотерминал должен стоить дороже. Разница в ну, там 100 долларов. Да, да. да ровно, ровно 100 долларов. Возможность перехода с одной версии на другую пока уточняется. Скорее всего, появится... Дополнительная ПО, платная прошивка, когда заказчик, например, купил телефонный аппарат, но ну, потом по ряду причин хочет перейти на КС-версию. В этом случае нужно будет купить лицензию и дальше обновить, обновиться до КС-версии. Ну, такая вот история. Да, еще хотел бы отметить, что телефон научился питаться по пое. то есть раньше 49-й только от сети 220 питался, а то сейчас вот новая моделька, она может питаться от вводя коммутатора. Меньше кабелей нужно тянуть на стол. Давай покажем телефон. Давай покажем телефон. Кто видел 49-й, я вам скажу, что аппарат выглядит точно так же. Корпус точно такой же, только вот новый менюшка. Меню другое, да. Ну и камера обладает более широким углом, углом обзора. Сейчас угол 84 градуса. Был 63. Да, то есть э, телефоны, точнее, версии телефонов 59 VKS Edition и Phone Edition отличаются не только функционалом, скажем, там, перечисленным на этой табличке, но также еще у них отличается графический интерфейс. То есть VKS Edition заточено под функции ВКС, а телефонные, они очень похожи на версии, ну, на телефонный интерфейс 58 Кто им пользовался, тот ну, как бы... Не да, знаю, знаю, о чем я говорю. Вот. Коллеги, есть у вас вопросы по телефону 59-му новому? Если нет, то мы тогда продолжим дальше говорить об новых оружия аксессуарах. Микрофоны. Появились, появился так называемый микрофонный массив. Характеристики диаграмма захвата звука, она такая же, как у CP-960. То есть, этот аксессуар планируется, что в дальнейшем будет использоваться для захвата звука, ну, собственно, вместо CP-960, там, где заказчик хочет перейти на более новые аксессуары. Напомню, что это 360 градусов круговая диаграмма и радиус захвата звука 6 метров. Планируется, что в будущих версиях, в будущих версиях этот микрофон будет поддерживать стереоз, пока поддержки стерео нет. Микрофоны эти проводные соединяются с терминалом, они по витой паре, возможно, каскадное соединение до 4 микрофонов что тоже увеличивает возможность по расширению зоны захвата звука. Совершенно верно. Хотел отметить, что так как микрофоны питаются по POE, вот, то самый дальний микрофон, ну, так скажем, можно назвать его последним по счету, может быть отнесен до 100 метров. Ну, сколько позволит технология ПОЯ. Микрофоны имея тач-кнопку для включения-отключения микрофона. А мьютить можно один микрофон или мьютить сразу весь каскад? Это настраивается через веб-интерфейс терминала. Можно сделать так, чтобы все микрофоны были зависимы и включая-выключая микрофон на одном микрофонном массиве, выключится либо включится на всех. Либо сделать так, чтобы они включались-выключались по отдельности. Панель управления. Ну, Юрий, может, расскажешь? Потом... А, да, конечно. Также у нас появилась а, панель управления. А, называется она CP20. Представляет из себя в виде такого планшета. Сейчас я его возьму к себе тут поставлю. Давай я подержу. А, да, я подержу пожалуйста. А, Во-первых, у него 13-дюймовый экран. Ялинк очень горд тем, что у него этот панелька имеет самый большой на рынке диагональ экрана. Вот. Интерфейс интуитивно понятный в виде таких плиточных. Ты всем закрыл микрофон. Микрофон на это плиточный интерфейс, который позволяет получить полный доступ к терминалу. А именно можно залезть во все настройки, в системные настройки, в основные настройки, можно совершить вызов, можно предварительно посмотреть изображение с камеры, но ну и также доступен функционал collaboration, так называемый, который состоит из вайбординга белая доска вот как раз или они там черкал на белой доске каракулей и функционал аннотации это уже так скажем делать заменки поверх вам в конференции контента у планшета нет устроенного аккумулятора питается он по опое вот Терминал можно подключить до четырех панелей расширения и одновременно работать с документами. Также э, комплектуется с TP20 э, держателем для стилуса и самим стилусом, также активным э, комплектуется. Здесь у нас, к сожалению, его сейчас не, не принесли. Э, также есть интерфейс USB э, 2.0 для записи конференции, ну, туда вставить флешку и на флешку записывать. Есть USB Type-C, пока он не работает и будет работать чуть позднее для передачи контента. И также будет встроенный микрофон. Встроенный микрофон он уже есть, но пока еще не активен. Вот. Если вижу вопрос от гостя задавал по предыдущей теме, максимальное количество микрофонов в одной цепи. Максимальное количество микрофонных массивов v тридцать четыре, которые можно к одному терминалу составляет 4 штуки. Большее количество микрофонов терминал не поддерживает, причем они должны подключаться последовательно, друг за другом. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Кстати, розничная цена указана здесь на слайде. Да, по поводу цены хочу дать комментарий, что если открыть прайс-лист, ну, сходить на наш сайт, посмотреть стоимость моделей, то несложно понять, несложно вычислить, что сейчас базовые конфигурации, где включена модель CTP20, они существенно, ну скажем так, датированы производителям, на них поставлена более, скажем так, агрессивная цена, нежели чем просто сумма компонентов. Сейчас выгодно интересно Предлагать заказчикам закладывать в проекты именно модели с панелью управления CTP20. Ну еще один комментарий, что когда раньше происходило сенсорное управление не с пульта, а с, с конференц-телефона, то и размер, который а больше, и сам функционал был достаточно ограничен у CTP960. То есть CTP20, это не просто дублирование функции. Дублирование функций сенсорного управления, но и это на порядок больший функционал. Это полный доступ к меню, это предпросмотр камеры и функция collaboration. То есть нельзя сказать, что просто вырвали как бы этот пульт и сделали его больше. Это решение существенно другого класса, которое позволяет, вот, может, там, не привлекая других производителей, строить достаточно современный конференц-зал. Да, хотела еще пару слов по поводу соединений. Как я сказал, у степи 20 нет устроенного аккумулятора, ему всегда нужен кабель с поем, но у него есть встроенный Wi-Fi модуль. И поэтому у нас есть два способа подключения степи 20 к терминалу. Либо это, как показано на левой картинке, проводное соединение напрямую к терминалу. Либо мы берем какой-то PUE инжектор, либо PE коммутатор, который будет нам давать питание для степи 20 а уже по Wi-Fi степи 20 будет соединяться с терминалом. То есть, возможно, два соединения. Ну да, не обязательно но... стол переговоров коммутировать с терминалом физически. Можно это сделать по Wi-Fi. Но питание на в ту зону, где будет располагаться сенсорная панель, нужно будет подвести обязательно. Но... Да, то есть походить по кабинету с панелькой не получится. Ну если только длинный кабель. Ну длинный кабель, в любом случае кабель будет висеть. Это да. Также он, надеюсь, вы все уже знаете, у нас есть замечательное беспроводное решение для передачи контента, которое базируется на технологии Wi-Fi при помощи адаптера WF50 и wp 20 по функционалу, в принципе, ничего не изменилось, кроме того, что Ялинка во втором полугодии хочет сделать поддержку Android Miracast. Если раньше данной возможностью обладали только девайсы продукции Apple, они могли по технологии AirPlay передавать изображение с мобильных устройств, либо с компьютеров, то также вот мы планируем, что и Android устройство во втором полугодии могут это поддерживать. Причем это будет просто обновление. Нет, не нужно будут приобретать какие-то дополнительные аксессуары. Да, просто, просто обновление было. Ну, звуковой массив тут до начала вебинара кто-то уже шутил, говорил, что там цевьё надо держать правой рукой. На самом деле это вот тот самый саундбар, где-то примерно 1 метр 80, 80, сантиметров. 80 сантиметров длиной, такой чёрный, тяжелый массивный. Внутри четыре динамика по 10, по 10 ватт. 40 ватт эта колонка дает. Цена цену вы увидите на экране. Снизу у него, так скажем, мягкие подставочки, такие ножки небольшие. С обратной стороны у него крепеж на винты располагается. Да. Вот. Питается он независимо 220 вольт. И у него есть line-in 3,5 миллиметра для подключения к, к терминалу. В принципе, к любому, 800-му, 500-му, 200-му. Исходя из всего вышесказанного, Ялинка предлагает вам, предлагает нам, предлагает заказчикам пересмотреть подход к прописыванию базовых комплектов в проектах. Слева колонка ⁇ это то, что сейчас доступно. Еще будет какое-то время доступно там, в пределах нашего склада, те конфигурации, которые, вот, ну, скажу, с которыми мы активно работали в течение, скажем так, прошлого года и начала этого года. Если говорить про 500-ю модель и 800-ю, то там основных вариантов было два. Либо с конференц-телефоном, либо с беспроводными микрофонами. Если конфигурация была с беспроводными микрофонами, то предполагалось, что вывод звука будет идти на какие-то сторонние устройства. В принципе, ничего там, кардинальным образом не поменялось, за исключением подхода к аксессуарам. По-прежнему предлагается базовая, основная конфигурация VC800 в составе элемент управления CTP20 и двухпроводных микрофонов VCM34. VC500 он также базовая, там, старшая, скажем, конфигурация, она включает в себя планшет CTP-20 управления и один только микрофон, VCM34. Но считается, что переговорная маленькая, там два микрофона, скорее всего, и не нужно. Также в прайс-листе в качестве готовой отдельной модели остался VC500 с беспроводными микрофонами. Это, ну, скажем так, концепция, идея. Теперь как это выглядит с точки зрения прайс-листа. Специальную табличку мы подготовили. Слева уже точные, там, четкие портномбера с розничными ценами. Ну, что называется, те конфигурации, которые, повторюсь, еще пока актуальны, будут актуальны месяц-два, там ну столько, сколько мы будем продавать остатки склада. А в те проекты, в те заказы, которые будут реализованы ближе уже к концу года, конец третьего квартала, четвертый квартал, предлагаем все-таки закладывать модели, которые находятся в таблице справа. Да, там есть изменения в цене, но и функционал, который предлагается в новых моделях, он существенно круче. На что хочу обратить внимание. Внизу под табличкой напоминание, как комментарий такой, что... В старых конфигурациях, там, где в состав входил телефон CP960, был вывод звука на динамик центральный, который вот находится на самом телефоне. В новых моделях, в базовых комплектах нет органов, элементов вывода звука. Поэтому, если нужен функционал, включающий в себя не только захват звука, но и вывод нужно включать саундбар, который называется MS-спикер, если хочется все сделать на решениях Ялинка. Вот, хотел Дмитрий Горьков меня опередил, хотел добавить слова рассказ Леонида следующим, что а, снимаются с производства базовые комплекты, но вам никто не запрещает. А, купить комплект э, с другими аксессуарами, а именно сам конференц-селефон с продажи не снимается, бесправные микрофоны тоже не снимаются с производства, просто расширяется ли ледник аксессуаров и появляются новые базовые комплекты, которые можно купить. А, есть два комплекта а, терминалов, которые идут без аксессуаров. Это VC800 Basic и VC500 Basic ним вы можете отдельно купить э, аксессуары. Ну, к примеру, нужен конференц-телефон, отдельной позиции приобретается, э, ну, скажем, в коммерческом приложении будет стоять конференц-телефон. И так далее. Можно собрать любой комплект э, из того, что было представлено, по на третьем слайде, где у нас такая дерево было, и да, разделены да. аксессуары на аудио, терминалы, контент. Все верно, все верно. Говоря терминологии производители те позиции, которые находятся в данной табличке слева, они не end of life, а end of sale, то есть не прекращается производство тех аксессуаров, которым, который уже потестировал, там хочет получить заказчик, просто прекращается продажи базовых комплектов в виде одной позиции там из коробки. То есть если заказчик будет настаивать, что нет, я все-таки хочу покупать получить там VC-800 с телефоном TP960 и с беспроводными микрофонами, не хочу планшет, ну, по каким-то причинам не нравится, ну, дайте мне старую конфигурацию, а этой конфигурации, ну, уже там не окажется, не окажется на складах, нельзя будет сказать ялинке, то ее можно будет собрать в виде спецификации из нескольких строчек. Ну, так, как вот сказал Юрий. Взять VC800 Basic, добавить CP960 ну, и, там, и так далее. Возможно, будет какая-то разница там в цене, но я думаю, что в рамках там каких-то проектов можно будет отрегулировать. Так, также еще хотел добавить, что произошли изменения с терминалом VC500. А... Раньше у нас было две версии терминала Ялинка link VC500. Это версия PRO, или еще мы ее называли фон и версия STANDARD. Вот, они отличались по функционалу и по цене. Вы это различие можете увидеть на старой комплектации, скажем, в табличке. я link от этого ушел. Теперь в новых комплектах VC500 идут самые, скажем так, богатые комплектации. Можно сказать, теперь все терминалы VC500 – это PRO, и теперь не будет путаницы и различий в этом плане. Да, они все поддерживают 1080 60 кадров в секунду, все поддерживают 265 й кодек, то есть в 500-х наведено ну, некое единообразие. Сейчас нет путаницы. Были у нас такие печальные случаи, когда да, покупали люди с микрофоном, пытались 500-й с микрофонами, дальше пытались подключать к нему телефон и натыкались на то, что Оказывается, 500 е бывают разные, и тот, который они приобрели, не поддерживает CP960. Сейчас эта проблема устранена, можно любые, любые комплектующие, там, любые аксессуары подключать, не обращая внимания, там, не заботиться о том, заработает это или не заработает. Вот. При этом в названии, к сожалению, это никак не отражено, но, видимо, проблема... Возможная путаница будет, останется, пока мы не продадим остатки склада. Дальше будет единый 500 с, еди, с едиными характеристиками. Это можно посмотреть все на нашем сайте. На нашем сайте уже доступны некоторые из перечисленных в правой таблички комплектов. Да все они. Что ну, ну, да. И можно посмотреть вкладку комплектация в каждой карточке и посмотреть, чем именно комплектуется данный комплект. Так, по поводу доступности новых моделей. Назад, да, Немножко вернемся назад. Значит, все модели, которые справа, они прошли сертификацию, на них размещен заказ, и мы ждем поставку на склад первой партии до конца этого месяца, до конца июня. Там же приедут тестовые образцы, то есть если у кого-то из вас есть желание Взять в тест, показать заказчикам планшет, показать заказчикам новые микрофоны. Это можно сделать будет, вот, ну, скажем так, в, сам, в самых первых числах июля. Еще раз подчеркну, мы сейчас ожидаем поставку как небольшого количества коммерческих позиций, не демонстрационных, обычных, как продажных боевых так и к нам приедет некое количество демонстрационного оборудования. Ну, сейчас у нас достаточно такая ситуация с демонстрационным оборудованием, которое есть на складе. Многие из вас знают, что есть очередь, поэтому лучше оставлять заявки заранее, если у кого-то есть проекты на вот тест, на перспективу, на ближайшую, там, вот на начало июля. Поэтому склад будет ограничен и в порядке живой очереди мы будем, соответственно, отдавать это оборудование на тестирование. Так, ну что, роудмап? Да. да. Роудмап, пару слов. Мы сейчас с вами находимся, так скажем, в левой части. Этот для относится к аппаратным терминалам и аксессуарам. В программном в текущем программном обеспечении V40, который называется, на терминалах Ялинк появился функционал Collaboration. Ну, Ялинк функционирует как первой версии, потому что появился функционал вайтбординга и аннотации. И терминалы э, научились работать как раз с новыми аксессуарами, которыми появились. То есть планшеты, микрофоны, саундбары. Они, собственно, все эти новые оборудования в нижней части таблички слева указаны. Может быть, стоит э, немножко чуть-чуть детальнее расшифровать, что такое программное обеспечение V40, V41 и V42. Где живет это программное обеспечение и за что отвечает? Ну, хорошо. Программное обеспечение — это софт, который устанавливается на аппаратном терминале. На терминале e VC 800, 500, 200, VC 880 и 59. Также Я e сейчас привел все перечисленные мною девайсы, они все будут одновременно обновляться на эти поколения программного обеспечения и будут иметь единый интерфейс. То есть это поколение прошивки для да, платформы, это... там, прошивки, как, не, не знаю, как правильно точно да. назвать, но это поколение прошивки, единое для всех терминалов. И в дальнейшем вот эти обновления будут происходить как бы одновременно для, для всех устройств. Для, всего, плат... модельного для всего модельного ряда. то есть Не будет такого, что Вышло новое ПО там, для VC-200, а для остальных осталось, остался прежний функционал. Нет, теперь вот эти обновления будут такими ну, как бы волнами происходить. ну На мой взгляд, это очень правильная идея, потому что иначе платформу вот, вот Collaboration, эти функции будут либо не работать, либо работать очень криво. Эти поколения будут выходить раз в квартал, примерно раз в три месяца. ну По срокам, кроме как квартал, у нас, к сожалению, нет. Что нас ждет в ближайшем будущем, скажем? В версии, следующей версии V41 нас ждет расширение функционала коллаборейшн, об этом мы поговорим чуть позднее. Ялинк планирует поработать над улучшением качества видео и аудио на своих терминалах. И появятся новые аксессуары, в частности пульт нового дистанционного управления VCR20. К сожалению, кроме этого названия мы не знаем, что там нового появится. Возможно, что-то связанное с коллаборейшном либо включение, отключение, ну, свершение. Не, не будем гадать, как только появится информация, мы, конечно, поделимся ими. Также вот функция Voice Tracking на VC200. Ожидаем. Скорее всего, Ялинг e будет тренироваться на этом терминале решение Voice Tracking отрабатывать. Что потом этот функционал появится и на остальных терминалах. Да, потому что запрос, особенно для там, средних, больших переговорных, на подобный функционал есть. Вот, решение принято вендором начать с VC200. -го. Потому что у него секционный микрофон, встроенный. 6 -6. Да, у него есть встроенные секционные микрофоны, и да, может проще управлять электронной камерой, чем механической. То есть мы не знаем причин, почему это так, но в планах четко сказано, что в следующем квартале... Должен появиться voice tracking пока вот на первом модели. Вот, ну, Александр, Александр Пушкин э, спрашивает, спрашивает, voice tracking это наведение камеры на говорящего? Вот, да, совершенно верно. То есть камера будет следить э, за спикером и, собственно, поворачивать на него. Не только поворачивать, зумировать Зумировать, наверное. да. Фокусировка, а... Фокусироваться на говорящего. Угу. Во втором полугодии мы ожидаем еще больше расширение функции collaboration. А, терминалы должны научиться работать с видео стандартном SVC а, и работать с разрешением 4К. Также ожидаем потолочный микрофон и терминал с поддержкой 4К. Ну, тут... 4К, скорее всего, будет новый. все-таки. Но... Насколько я понимаю, новый терминал, новая модель появится. Старый, вряд ряд апгрейдится. Ну, Но будем ли... посмотреть. Вот план, Планы такие. То есть вывести терминалы на самый современный уровень с точки зрения базовых требований, потому что 4К это пока еще не стандарт де но такой тренд, тренд туда идет. Ну да, и как во мног... часть этих функций участвует в техническом задании, могут встретиться, и чтобы выполнять эти требования, есть вот, спрос на эти функции. Так, по collaboration давайте чуть подробнее поговорим. На данный момент нам доступны две функции, а именно это рисование на белой доске, whiteboarding, и заметки поверх контента, всякие выделять ошибки в презентации, рисовать поверх контента, ну и одновременный доступ к контенту, передаваемый в конференции. Данный функционал сейчас поддерживается на аппаратных терминалах, вы можете внизу посмотреть под картинками с определенной версией ПО. Данную версию ПО можно скачать у нас с нашего сайта с сайта Пематика либо с сайта вендора Ялинг.com. E И также этот функционал поддерживается программным сервером VMS Ялинг Метинг Сервер. Опять же с определенной версией ПО. Данную версию ПО уже можно получить только у нас по запросу ко мне либо к клиенту. Версия 1.0. Что стоит отметить? Во-первых, наличие степи 20 для работы с, так скажем, режимом колобарышин не обязательно. Если у вас есть ЖК-панель с поддержкой Touch, либо интерактивная доска или интерактивная панелька на которой можно mm -hmm. на самом же телевизоре рисовать. Интерактивная доска и интерактивная панель – это два немножко разных устройства. Ну и на том и на другом можно рисовать. Вот, да. То есть наши терминалы в СИ-800, 500, 200 можно соединить с такой интерактивной доской, и у вас появится сенсорное управление терминалом, и вы можете сразу же также пользоваться вайтбордингом и заметками. К сожалению, на данный момент данный функционал не работает с другими производителями, то есть это решение внутри одного вендора, внутри Ялинка и Ялинка, и может работать при совершении вызовов point-to-point -point по IP-адресу, local meeting – это когда на базе vc 800 и с активированной многоточкой также этот функционал будет работать, и если все эти конференции собираются на Ялик сервере, этот функционал будет работать. Я вижу вопрос. Два вопроса. Два вопроса. Сергей спрашивает, новые серверы при продаже будут иметь данную версию ПО? Я так имею в виду, точнее, скорее всего имеется в виду YMS? Не совсем понятен вопрос. С версии 2.2 этот функционал доступен. Обновление YMS да. на 2.2 абсолютно бесплатно. В частности, эту версию можно уже получить у нас, но потестировать. Вот, э, не, совсем понятен, не совсем понятно словосочетание, что такое новые серверы. Я напомню, что Ялинк не выпускает аппаратных серверов. Его продукт – это программный продукт, который может быть установлен как на аппаратный сервер, отечественного производителя или импортного, ну, там, неважно. Это один вариант установки. Второй вариант установки это на виртуальную машину. Ну и третий вариант на блокадном. Амазона, Амазон, Azure. Да. Вот, Непонятно просто, что такое новый сервер. Ирина Зайцева спрашивает: сохранение заметок. Версия 1.0 этого нет. Вот что нас ждет в ближайшем будущем. Это да. правильный, ближайший... правильный вопрос. Ответ на следующем слайде. Да, в следующих версиях нас ждет то, что программные клиенты VCD, VC Mobile также научатся работать с белой доской и комментами, ну, как бы заметками. Появится совместимость с другими вендорами, с какими пока неизвестно, но, скорее всего, это будет поликом CISCO самыми популярными решениями. Угу. Можно добавлять графики, сохранять и как раз-таки сохранять все, что мы начеркали в виде, скорее всего, отдельного файла. Угу. Юрий заменул VC-десктоп и VC-мобайл. Это программные клиенты для персональных устройств, либо для мобильных устройств. Значит, обращаю ваше внимание, что с мая месяца эти продукты бесплатны. Ялин прекратил брать плату за лицензию. Это свободно распространяемое ПО. Тех из вас, кто это в проектах заложил, ну... Будет приятный бонус, приятный сюрприз заказчику. Эти деньги можно будет потратить на что-то что другое. Но это не значит, что развитие этого ПО будет остановлено. Видите, да, что по-прежнему будет дорабатываться в плане, например, поддержки коллаборейшн. Но денег за эти продукты Ялинк больше не уберет. Для мобильных устройств можно скачать соответствующих с Apple Store, ну, да, Play с Play Market. Ну а VC Desktop, он доступен к скачиванию, как с сайта Ялинка, ну можете там с нашего сайта скачивать. Да, вот тут есть вопрос, Дмитрий Горьков спрашивает. С VC Mobile будет доступна трансляция контента? Сейчас VC Mobile умеет только принимать контент. Ялинк нам говорил, что планируется сделать возможность и трансляция контента с Мобильного устройства, пока данного функционал недоступен на мобильном приложении. Но ну, а приложение поддерживает. Кстати, хочу отметить, что Топ может э, иметь интеграцию с YMS, с Яндек Митинг-сервером, это понятно, но также он может работать и со сторонними приложениями, со сторонними серверами э, по H323 и C. Не обязательно использовать его с Ялинг-митинг-сервером, он может и самостоятельно работать. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы там по коллаборейшн? Или, может, на некоторые вопросы не ответили? Вроде бы на все ответили. Ну, давай тогда... Да. Ну, Я, если что, в конце потом. Да, не да, стесняйтесь задавать, мы после темы посмотрим, какие вопросы вы будете задавать. Я Link митинг сервер В версии 2.2, которая сейчас является текущей и недавно произошло обновление, у нас наконец-то появилась радостная новость, то, что появился встроенный модуль записи конференций. И прошло и два года, как... Не, не важно, Юрий, Юрий Владимирович, не важно, не надо здесь ерничать, результат лицо. Да. Наконец-таки в составе YMS появился внутренний функционал в виде сервера записи. Раньше все предложения, которые мы делали, сервер записи, это был там отдельный продукт, который... Работал там, да, относительно независимо. Сейчас это функционал активируемый отдельные лицензии. Ну, по лицензированию мы поговорим сейчас в самом конце блока. Будет табличка, где будут показаны цены и условия получения тех или иных лицензий. Александр Пушкин спрашивает, что про функцию сервера ISE. Насколько я понимаю, функция Traversal и ISE отвечают за работу... ИМС в нескольких сетях, чтобы пользователи как извне, так и из локальной сети могли совместно общаться. Более подробно можно узнать в инструкциях администратора, либо уже после вебинара. Александр, можете задать нам этот вопрос. Ну а мы именно затронем те новые функции, которые у нас появились в текущей версии. Про весь ИМС мы рассказывать не будем, это можно предыдущие наши вебинары посмотреть. Ну, у нас презентация есть большая, да, отдельная. Просто формат вебинара, к сожалению, он не позволяет здесь подробно рассказывать. Это, если вот так копаться, не совсем глубоко-глубоко, это где-то на полдня, наверное. Рассказ, да? Да. веб у нас уже был. Он с версии 2.0 <coughs> доступен. А нет, даже раньше. Еще из первых версий был доступен. Uh -huh. Но сейчас что хочу что отметить. Сейчас появилась поддержка подключения к конференции по WebRTC с мобильных устройств с использованием браузеров Chrome и Firefox. Сам лично проверял, это удобно. Причем, если вы используете более старые версии WMS, то вам система скажет, что извините, данная технология не поддерживается. Ну, вот, собственно, вот так. И еще главное, основ, так скажем, основная функция, которая появилась, это возможность общения чата среди пользователей WebRTC. Пока только пользователи WebRTC могут общаться друг с другом, в следующих версиях я сделаю так, чтобы и на терминальных аппаратах выводился чат, ну, как люди общаются, либо какие-то вопросы задают. Данная функция очень будет, так скажем, даже не будет, она и так востребована при проведении вебинаров либо обучений, чтобы лектор мог получить обратную связь. Вот, там вижу вопрос еще, помог есть от Александра Пушкина. Как лицензируется сейчас подключение по WebRTC? ка mm -hmm. расскажем mm -hmm. чуть подробнее. Mm -hmm. Поэтому когда будут лиц... про лицензии рассказывать. Впрочем, чуть-чуть подождать. Также хотели вам напомнить о том, что к базовой лицензии, которая называется конкурентная лицензия, добавляются всегда, даже в демо-лицензиях, 40 аудиовызовов. За них доплачивать не надо, они идут дополнительно бесплатно в нагрузку, и ими можно воспользоваться по своему усмотрению, например, для присоединения аудио-участников в конференцию для совершения звонков в офисную IP-АТС. Это всегда у вас, так скажем, есть. Многие про это не знают, и нам поступают запросы, мы лишний раз акцентируем на это внимание. Да, здесь на этом слайде нет чего-то там принципиально нового, это просто как-то очень часто задаваемый вопрос в проектах, где наши партнеры, там заказчики присматриваются к IMS. Часто спрашивают, вот у меня там конференция, скажем, там, на, у меня 15 лицензий, 15 человек в конференции, можно ли там добавить аудиоучастника, если кому-то надо что-то там срочно позвонить, что делать вот в этой ситуации. Ну, эта ситуация является как бы штатной, документированной, можно добавить до 40 участников при вот этом вот сценарии. Аудио только участников, не ведь. Ну, просто как бы иметь, имейте в виду это. Это важно, это часто, часто достаточно спрашивают. Новая функция. Круто. Поддержка, теперь, поддержка 60 кадров мы, мы такие же, как все. Да? Это функция ну, как бы must-have. Скорее всего, это требования рынка. Может быть, кто-то и не пользуется 60 кадрами, но в большинстве технических заданий, которые к нам попадаются, в большинстве требований заказчика, 60 кадров – это уже в каком-то смысле жизненно необходимость используется это дело, или это просто такая тендерная стройка, которую все, все пишут. Ну, уже в данном случае не важно, у нас это есть. То есть мы смело проходим в эти конкурсы, проходим к этим заказчикам. Александр Пушкин спрашивает: сейчас мы используем функционал вМС 2.2, или для вебинара мы пользуемся сторонним продуктом. Сейчас мы пользуемся решением от Майнд, как вам написал Дмитрий Горьков. Мы сейчас тестируем нагрузочные характеристики на точка 2.2. К сожалению, у нас сейчас нет собственных аппаратов мощностей, чтобы провести, провести вебинар полноценно на ВМС. У, у нас такие планы есть. У нас есть план, наш внутренний, мы пока не будем наш roadmap вам здесь показывать. Но да, компания будет переходить с Майда на другую платформу, Скорее всего, это будет в АМС. Там. Не на сто процентов, но на наш взгляд в АМС сейчас есть все, все необходимое. Вопрос, да, первое это функционали, он присутствует. второе это то, что мы должны соответствующей мощности сервер подготовить, рассчитать, чтобы ну, не было сбоя. У нас бывали мероприятия, где приходило 60-70 человек, и уже были проблемы, да? Ты сейчас про Майд говоришь? Да. Ну, всегда есть решение, Какой? оно рассчитано надо да, определенное количество участников. Угу. Ну, на бесконечности он работать не может, к сожалению. Когда мы точно будем уверены в том, что ВМС и наш аппаратный сервер справятся с задачами, причем с хорошим там, запасом, тогда да, тогда мы перейдем на новую платформу. Даниил спрашивает: здравствуйте. Наведение камеры на говорящих, в каких продуктах присутствует? Ну, про это мы говорили на данный момент времени ни один из терминалов Яринг e не поддерживает функционал наведения камеры на говорящего. Это только появится в следующих версиях ПО и пока в виде тестирования отладки на vc 200 терминале, на самом младшем. Александр Пушкин спрашивает, кроме чата, что еще отличает ВМС от движка Май. Ну, я считаю, что это там, отдельная тема для разговора. ВМС предназначен в первую очередь для проведения сеансов видеоконференц-связи, а Майн заточен на проведение вебинара. И в этом плане ВМС в роли, там, скажем, отстающего, потому что в плане проведения вебинара у нас есть возможность передачи видеоизображений, передачи контента и возможность чата. Опросов нету. Чего у нас нет, ничего нет пока. Ну, что есть у продукта компании Mind, это опросы. Опросы и выкладывание документов в общий доступ. Потому что вы можете сейчас в эту текущую презентацию скачать из вкладки mm -hmm. документов, а там мы просто будем ну, как будто демонстрировать рабочий стол терминала. Ну, надеюсь, что этот функционал он появится в ближайшее время. Ну, вот минимально необходимая вещь, которая не было в предыдущих версиях YMS, это чат. обратная связь. Согласитесь, было бы не очень приятно, если бы сейчас вы не смогли с нами связаться в рамках одного продукта. Приходилось бы писать это в какие-нибудь там скайпы, вайперы, ватсапы. Логично, когда это происходит в рамках одного функционала. Ну вот чат появился, мы на один маленький, но очень важный шаг приблизились к тому, чтобы делать вебинар. Загрузка документов, ну я бы не сказал, что это супер необходимым. Участников вебинара презентацию можно рассылать там, либо до того, либо после того мероприятия. То есть этот вопрос как-то можно обходить, в отличие от чата. Да? Потому что если связи нет, то ее нет. Вот. Опрос, ну, опрос, да, важная вещь. Ждем, что Ялинка ее тоже, тоже доработает. Поэтому вот как-то так. Если ли регистрация участников? Регистрации участников нету. Регистрацию участников можно сделать какими-то сторонними решениями, но такого функционала нет. Опять же, я повторюсь, все-таки изначально YMS и Mind предназначены для различных задач. Немножко по-разному они развивались, несмотря там, вот, ну, на схожесть. Схожесть определенного функционала. Пришлите запись вебинара. Пожалуйста, не победил проблему со звуком. Запись вебинара будет выложена через какое-то время на нашем канале на YouTube, а также будет выложена на Фейсбуке. Пишите, пожалуйста, письмо. Я не Если <соединяюсь> со звуками есть. <соединяюсь> Извини, пожалуйста. Давайте тогда пойдем дальше. Пока, вижу, вопросов нету, но если они задавайте по модулю записи. Ну, появился базовый функционал, который ну, как бы должен быть. Возможность старта, остановки, паузы записи. Записывается файл как лица участников, так скажем, основной видеопоток, так и передаваемый контент в конференции. Не что-то одно из этого, а полноценные два этих изображения. Качество разрешения в виде изображения представлено. Можете увидеть, какое поддерживается. Записанные файлы хранятся в формате mp4. Их возможно скачать и просматривать. Это вот функционал, так скажем, следующего класса. То есть модуль записи, он позволяет не только записывать, но и еще просматривать записанные конференции. Можно давать также доступ к к файлу по ссылке и вот этот одновременный доступ по ссылке к файлу он как раз, таки, скажем, лицензируется, так называемый вот лицензии либо вот порты, они называются. Можно делать различные комментарии либо заметки к файлу. Ну, собственно, такой вот функционал он базовый. Мне кажется, все, все основное. Да, все остальное есть. Все основное в этом функционале присутствует. Вот я вижу вопрос от Нила наличие возможности подключаться в одну конференцию с различными скоростями, используя различных аудио видео -кодеки. Да, это есть. У вас в одной конференции могут находиться как аппаратные, так и программные терминалы, так и пользователи WebRTC, и они каждый будет со своей полосой пропускания работать, с которой он может. Вы единственное, только делаете ограничение на максимальное. Кто может вот, пользоваться, какой полосой пропусканий. Лицензия записи занимает один порт на ВМС. Ирина Зайцева спрашивает. Ирина, мы чуть позднее, по-моему, следующий слайд должен быть про лицензию. Да, верно. Опять, Ирина, опять да, предсказываю, предугадываю своим вопросом пока следующего слайда. Суммируя, резюмируя то, что мы показали, с точки зрения того, как, это выглядит, как выглядит стоимость готового продукта. Первая лицензия, конкурентная лицензия, это основная, основная лицензия, без нее невозможна активация продукта, невозможна как бы его инициализация. Значит, требование Ялинка купить при старте минимум 10 таких лицензий. То есть В любом случае, в любом сервере всегда будет существовать 10 конкурентных лицензий. Дальше, если пользователю нужно больше чем 10 лицензий, то есть в конференцию он будет собирать 15, 20, 21, какое-то большее количество участников, возможно, до закупка лицензий по шагом один. То есть можно купить 10 лицензий, 11, 12 и так далее сразу. Можно впоследствии до закупать лицензии. Тут купить 10, а там через полгода, например, купить еще 11. Здесь нет никаких ограничений на дальнейшее приобретение. Это первая базовая лицензия. Вторая лицензия называется у Ялинка Broadcasting License. Они продаются, эти лицензии, пакетом по 50, по 50 участников. Если пересчитать стоимость в терминах ну, одного порта, одного участника, одного подключения, то видно, что эта лицензия в 6, в 6 раз дешевле, чем конкурентная лицензия. И это основное как бы, позиционирование предназначение этой лицензии, как раз проведение вот этих самых тренингов. То есть лицензия активирует полудуплексное подключение, когда все видят и слышат спикера, а он не видит и не слышит никого. Ну, обратная связь происходит с помощью того самого чата. Да, по поводу... Первой лицензии, конкурентной лицензии, был вопрос от Александра Пушкина, по он задавал, как лицензироваться в WebRTC. WebRTC никак не лицензируется отдельно, конкурентная лицензия, она ей все равно, с помощью какого протокола, с помощью какой технологии будет присоединение. Там, СИП, H3.2.3, WebRTC и с каким качеством. С каким качеством? Вот один участник, одна конкурентная лицензия. Uh, да, у многих uh, других производителей либо есть разные цены, в зависимости от того, вы партищный участник, либо он там, СИПовый или H323. Uh, берут за это как, ну, разные деньги, в зависимости от того, та категория или иная. Uh, там, у некоторых производителей есть uh, шлюз, когда покупается... Возможность, то есть в, базовой, в базовой конфигурации нету вообще возможности делать соединение по SIP H3.2.3, для этого нужно купить там некий пакет, пакет продается на определенное количество пользователей, то есть у всех по-разному. У Ялинка есть только вот одна базовая лицензия, она на все, все типы, вне зависимости от да, также хотел бы сказать, что лицензии в также могут воспользоваться как аппаратные терминалы по СИБ-H323, так и, ну, и программные, так и веб-ртси. То есть и то и то лицензией могут пользоваться различные типы устройств. Это нету каких-то либо ограничений. Ирина спрашивает, лицензия записи занимает один порт Но на еще не дошел до Я до этого еще немножко не дошел. Вот скорее, надо вопрос Александра ответить совершенно сначала. В TC клиент лицензируется как любой кодек CPH323. Да, совершенно верно. Лицензируется не кодек, не в WebRTC, а лицензируется участник конференции. Инвариантно, вне зависимости от того, с какого устройства он туда присоединяется. Ну, я, собственно, про это сказал. Подходим к записи. Значит, как лицензируется запись? То есть понятно, что должна быть. Должен быть минимальный пакет, это 10 конкурентных лицензий, про просто еще раз повторюсь, и значит сервер записи. Есть стартовый пакет, стартовый набор, он называется YMS Recording Package. Что он дает? Он дает лицензию на запись 5 одновременных конференций, ну и плюс дает вот этот VOD, Video on Demand, на 500, 500 одновременных пользователей. И вот, кстати, сейчас можно ответить на вопрос Ирины о том, что лицензия записи, она не занимает конкурентной лицензии. То есть она сама отдельно лицензируется и на конкурентную лицензию никак не влияет. Раньше, когда это был отдельный продукт, да, нужно было одного участника обязательно закладывать, потому что происходил ну, как бы стриминг, да, отдача, да. отдача этого потока как бы на, на сервер записи. А сейчас это встроенный модуль, и он не отъедает лицензию. Если нужно больше, чем писать больше, чем 5 одновременных конференций, дальше можно закупать шагом о. Ну, лицензия называется YMS recording license. То есть купить можно 5 плюс. Дмитрий Горков спрашивает: активация функционала записи повышает требования к аппаратному обеспечению YMS. Да, повышает. Грубо говоря, одна запись конференции занимает одного HD, либо одного Full HD участника в зависимости от предполагаемого качества записи. Ну, у Ялинка есть таблица с рекомендациями на данный момент для а, одновременных участников конференции на 10, 20, 30, 40 ну, и так далее. А, мы их просили неоднократно, чтобы сделать табличку вместе уже там с сервером записями, с лицензией BIM но если вам надо рассчитать, вы можете обратиться к нам, мы вам дадим рекомендации по аппаратному требованию к UIMS. Изменения в документации, я так понимаю, что я рынок еще не внес свою, но в принципе эта информация, она есть. Вопрос, когда эти рекомендации будут вложены в документы. Какое-то, ну, наверное, самое ближайшее время, потому что производитель понимает важность. Вопросы эти стали появляться сейчас ну, там, с некой завидной регулярностью, что те рекомендации, эти формулы подбора железа, которые есть в документах, они не учитывают записи, плохо учитывают бродкастинг. У нас есть формула, но ждем, когда Ялинк выложит этот документ. Если надо что-то срочно, вы обращайтесь, мы выдадим свои рекомендации. Данил Спараш, наличие функции по преодолению межсил экрана Firewall Traversal с использованием протокола СИПа и H460. Да, такие функционалы есть. Посмотрите в там, первый слайд про YMS. Эти протоколы э, там указаны. То есть YMS умеет работать одновременно в нескольких сетях. И из-за этого у нее есть несколько способов развертывания. Ну, как бы про это рассказывать мы не будем. Это не тематика нашего вебинара сегодняшнего. По ну, поводу родмапа. Если хотите, да, вот кому это нужно, кому интересно, мы готовы прислать длинную, большую, подробную презентацию, где каждый функционал, там каждая строчка, дата-шите в документации у по OMS подробно разобраны, там, с примерами, со скриншотами и так далее. Ну, опять же, формат вебинара не позволяет сейчас подробно копать в эту сторону. Игорь Спарашев, новая версия точка 2.2 предполагает автообновление через веб-интерфейс с нижних версий. Автообновления у нас нету только вручную, скажем так, через веб-интерфейс выбираете и обновляете вашу версию в YMS. С версии в 2.0 можно без проблем обновиться до версии 2.2. Если у вас более старая версия 1.4, то там есть определенные нюансы. Ну, как бы Пишите нам, мы вам про них расскажем. Так... Коллеги, у нас в конце презентации будут наши контактные данные. Наверное, если вы хотите получить какую-либо инструкцию, наверное, лучше, чтобы вы нам написали. Вот. Так, там по поводу прислать презентацию. Александр Пушкин. Точните, пожалуйста, по лицензии на написать подключение на предыдущем слайде. Александр, а может быть, что именно вы нам напишите? Или в каком ключе? лицензируется 50 одновременных э, участников То есть шаг дальнейший квант это 50 То есть можно купить 50 100 150 и так далее ну давайте попробую так тогда рассказать может быть будет понятнее конкурентная лицензия конкурс ко лицензии эта лицензия активирует э, как сказать активных участников конференции это пользователи которые могут передавать свое видео и звук в презентацию конференции и принимать от других участников таких же видео и звук. Пользователи, которые используют лицензию «бродкастинг», это м -м, пассивные слушатели, можно их так назвать, они только принимают аудио и видео, но передавать не могут. Схема применения. Имеется в виду, наверное, какой кейс подразумевает, ну, такое слово, слово модное, какой можно придумать, придумать схему для заказчика. Понять тогда вопрос. Ну, представьте себе какую-то компанию, там, большую, с распределенной инфраструктурой, у которой есть там офисы в разных городах. Эта компания проводит регулярные внутренние совещания, там, чуть ли не ежедневные. Там, не знаю, там, сейлы собираются, обсуждают какие-то свои сейловые вопросы, бухгалтерия тоже собирается, какие-то тренинги, там, еще какой-то персонал собирается менеджер персоналу проводит удаленные собеседования и так далее, и так далее. То есть штатная задача, которая решает видеоконференц-связь, где все участники полностью активны, то есть полнодуплексные. Все видят и слышат всех, могут передавать какие-то документы, работать с ними и так далее, и так далее. Но при этом раз в квартал, предположим, высокое руководство хочет собрать на видеоконфу там, всех своих... Участников всех своих сотрудников, вне зависимости от того, где они вот в данный момент находятся, там дома, на рабочем месте, в конференц-залах, в отпуске и так далее, чтобы довести какую-то важную там, информацию, знаю, поздравить с 8 марта или сказать, что всем выписана большая премия, или наоборот, там все депримированы, ну, неважно есть, Чтобы в, в эту видеоконференцию попали все, при этом совершенно не обязательно, чтобы в данной ситуации. Тот, кто там, докладчик, там, высокое руководство, видело и слышало всех. До него достаточно, что все, все как бы подключились и видели и слышали данного спикера. Понятно, что в этой ситуации заказчик не хочет платить деньги и иметь у себя количество конкурентных лицензий, равному вот максимальное количество, максимальному количеству подключаемых заказчиков он хочет там сэкономить, но при этом снижая требования к этим участникам, тоже скажем так, максимум наполовину обрезаны. Вот для таких задач существует бродкастинг. То есть это всевозможные тренинги в одну сторону, когда спикер отдает информацию, в ответ получает только вопросы ну, с помощью какого-то мессенджера или чата. Что еще это может быть? Знаю, там, лекции, тренинги, знаю, такие вот выступления корпоративные. Ну вот Подобного, подобного рода задач. Вот такие вот варианты. В текущей версии ВМС работает ли отображение статуса у абонента в VC-десктоп, зарегистрированный и зарегистрированный Нет, к сожалению, на VC-десктопе такой функционала нет. Ну, и на вмс То есть просто выгружается записная книга, с возможностью по ней позвонить. Так я понимаю, это и есть возможность проведения вебинара. Абсолютно. Но опять же, многие вот, как бы, тема вебинара, она достаточно такая тонкая и неоднозначная. Потому что ну, разные задачи у вебинара, его обучение. Ну, в, в зависимости все. от того, какие задачи ставят организаторы вебинара и какой функционал хотят получить участники. Вот. В принципе, как, как вебинар с определенным набором характеристик да, с помощью именно этой лицензии проводить и можно. Ну, вебинар – это такое понятие. Требующий трактовки и детализации, потому что многие вкладывают в него чуть-чуть разные, разные понятия. Ну, в принципе, да, Вот это кейс дистанционного обучения, тренинга. Тут как раз Александр Пушкин пишет, я имею в виду один ликтор и 50 слушающих. Да, да, совершенно верно. Все верно. Так. А, подожди, подожди, тут гость спрашивает, можно сделать две комнаты по 25 человек? Вы можете этими конкурентными лицензиями разбивать их? Как угодно по комнатам. К Примеру, допустим, предположим, возьмем минимальный пакет – 10 одновременных вызовов, да, 10 конкурентных лицензий. Вы их можете как сделать две виртуальные комнаты по пять участников, либо 5 виртуальных комнат по два участника, пожалуйста. Здесь вопрос: можно ли 50 бродкастингов И, по, и точно такая же по, ситуация, пошинка, пошинковать в разных комбинациях. Да, точно да. такая же ситуация и с лицензиями продкастингом. Не имеет значения, сколько виртуальных комнат. ну Главное, чтобы общее количество этих слушателей не превышало 50. Да. Если вам нужно 75 получить слушателей, то вам нужно докупить эту лицензию. Но еще раз, в сумме вы получите 100. Что? Дальше, roadmap. Не останавливаясь на достигнутом, я линг. Доводит информацию, что развитие продукта в АМС будет продолжаться. Ожидаем, что IMS к концу года также получит поддержку 4К, как и терминалы, про которые мы говорили в предыдущем блоке нашего вебинара. Появится поддержка 265 кодека. И что еще из интересного? Запись, функция записи в сетевое хранилище. Сейчас в некоторых проектах скажем так, не мелких а заказчиков, это требование к серверу записи является ну, там, Обязатель. практически обязательным. Либо показать этот функционал, этот функционал имеется в виду возможность записи конференции не только на локальные сервер, на локальное дисковое пространство, но и куда-то в сетевое хранилище. либо четко обозначить сроки. Ну вот сроки пока... Второе полугодие, да? ну, ну, в третий, третий квартал. То есть ждем, что к осени, там, в начале осени этот это функционал Скорее появится. Всего, это где-то будет конец э, августа, начало mm -hmm. сентября. Ну, Что-то mm -hmm. появится, какая-то версия. Вот, э, ну, здесь уже у нас по ВМС заканчивается, поэтому давай посмотрим, может быть, вопросы по ВМС будут. А все, все же насчет отображения статуса, неужели такой функционал не востребован? Не могу не согласиться, что такой функционал не востребован. Он востребован, но вот пока... Пока нет у нас такой информации. Да, не можем сказать, когда он будет. Ну, определенно, наверное, он есть в планах Ялинка, но, как видно, вот в следующих версиях... Может быть, он и есть в плане, но здесь как бы не отображается. У нас пока, не, у нас пока нет информации по поводу отображения статуса. А сколько у меня есть информация, что VC-десктоп и vc будут, скажем, их внешний вид изменяться, перерабатываться, скажем так, возможно, с этим что-то новое появится. Но, угу. к сожалению, мы вам ничего конкретного сказать не можем. Ну, вот это, наверное, все по поводу ВКС продуктов. Сейчас будет небольшой анонс продуктов Ялинка, который относится к третьему направлению, к третьему дивизиону, там, департаменту Ялинка, по-разному можно называть. Это решение для Skype for Business и Teams и Zoom. Еще раз обращаю ваше внимание, что у Ялинка сейчас три направления развития, три продуктовых направления. Это телефоны, ну с чего этот, скажем так, лидер рынка на чем этот лидер рынка состоялся это видеоконференция второе направление которое сейчас активно развивается в последние четыре года и решение для Microsoft, для Microsoft и для Zoom кои появились по-моему в конце прошлого года да. Да, там предварительный анонс был но старт продаж он случился когда весной Наверное, да? на на ИСЕ. Да. Был, был официальный анонс, официальный релиз этих продуктов. Пока вопросов, нет. Пока вопросов нет. Будут сейчас буквально три слайда. Это слайды такие вот, как бы, ну, обзорные, которые покажут ширину продуктового ряда. Для майкрософтовских решений и для зумовских решений у нас есть отдельная презентация, если вас это интересует, то присылайте, пожалуйста, запросы. К сожалению, еще раз повторюсь, формат этого вебинара не позволяет подробно там, рассказывать про каждую модель. Ну, начнем с Microsoft. Есть две как бы подкатегории в этой линейке. Первое это аудиоустройства. Они перед вами. Они перед вами, да. Это телефоны. Обычный модельный ряд может быть перепрограммирован. Для использования, лицензирован для использования с решениями Microsoft, кроме одной модели, Т55А, это телефон, который только заточен под Sky for бизнес и Teams. Угу. Серединки, телефонные они при помощи прошивки могут там либо с обычными базовыми протоколами работать, с IPOM, либо с Teams. И справа это USB спикерфон. Ну, Про... как бы... Тут Обращаю внимание на одну интересную вещь, это VP 59 То есть на, предыдущем, на одном из предыдущих слайдов вы видели, что он существует в двух ипостасях. На самом деле он будет существовать да, в трех ипостасях, потому что под Skype for Business Teams нужно будет еще одну, третью отдельную прошивку на него устанавливать. Тут заказчик должен будет вообще там с самого начала определиться, а кто такой тот 59, который ему нужен. У нас есть уже... Как teams? teams... Пока нет. Пока нет аппарата Teams. Ну, нет, я имею в виду... Прошивка? По, по поводу прошивок, когда они поступят. Пока нет, к сожалению, информации. Хорошо. Вот 59. Ну, и видеоустройство. Видео да. видео то есть 59 сюда попал. Он не как аудиоустройство. Он уже... Ну, он пробрался и в эту презентацию. vc 200-й. Это обычный VC200, который я так понимаю, перепрошивается, просто пере, да. перепрошивается, переустанавливается, да, лицензируется под Microsoft Teams. А вот три оставшиеся модели, это специальные наборы, специальные модели, собранные, предназначенные для использования с Microsoft. Несмотря на внешнюю схожесть камер, которые вот вы видите на этом слайде, внешнюю схожесть этих камер с нашими терминалами на самом деле это разные устройства. Есть у нас? Нет. Внутри этих корпусов не терминалы сделаны, а сделаны просто камеры USB-шные, которые подключаются к мини-PC, к нюку, который входит в состав вот этих всех устройств. MVC 500 и MVC 800 уже доступны к заказу. Я думаю, что мы их привезем, наверное, где-то к концу июля, к середине, может, к концу июля. А модель многокамерная MVC 900 она будет доступна чуть позже, ближе к осени. Вот пока такой вот, такой вот модельный ряд предлагается для Microsoft. Eolink, терминал Ялинк поддерживает работу со многими, практически со всеми ведущими мировыми облачными платформами. То есть их можно там настроить для того, чтобы они подключались нормально вот ко всем так, лидерам, которые есть в списке на данном на, ну, на экране. Приведены на этом слайде. Да, я хотел бы сказать пару слов, что... Вот этот сайт он показывает, что любой терминал Ялинк, обычный, который не для Майкрософта, который работает по CIP 323 у него можно выбрать аккаунт для, вот, там, с какой-то одной облачной платформы. Ну, например, там, VDX, Zoom, Pexin. Но для работы требуется приобретение на этой облачной платформе, скорее всего, шлюза, чтобы он поддерживал CIP 32 323 то, то, что будет следующее на слайде для Zoom, здесь используется подобное решение, как для Microsoft Teams. Здесь нюк стоит с USB-камерой, конференц-телефоном. И не нужно приобретать что-то, так скажем, шлюз на решение Zoom. А это оборудование уже заточено на работу Zoom. И вы тратите только на приобретение этого комплекта, а не какого-то еще шлюза, конвертера и тому подобное. Ну, да, для Zoom а есть два готовых набора, помимо того, что нюк, там еще на телефоне установлен Совсем Zoom Совсем Zoom-редио устройство. Да, это решение заточено для работы Zoom, и не может там, к примеру, с СИПОМ работать, с какими-то базовыми конференциями, с Microsoft, а именно готовый комплект для работы с конкретным решением. Вижу, есть вопросы. Александр Пушкин спрашивает про. Это вы про камеры в корпусах MVC 200 и 500, и, насколько я понимаю, это был вопрос про USB камеры. Давайте немножко вернемся. То есть в комплектах MVC 500 и MVC 800 в комплект входит нюк в виде такого прямоугольного знаю, mm -hmm. квадратного коробки саундбар, Панель управления M-Touch, она называется, такая сенсорная панелька, это не CTP-20, там используется, а свое решение. А камера, это USB-камера, выбрана в корпусах терминалов VC-500 и VC-800. Камера симпатичная, зачем было придумывать новое? Логично. А VC-200 это терминал такой же, как и... Термин, так, только как, с другой так, прошивкой. Так, VC 200 и VP59 это устройства на операционной системе Android, то их можно перепрошить и пользоваться тем функционалом, который нам необходим. А, так, Александр Пушкин еще спрашивает, предлагается добавить камеры USB-интерфейс, но ну, я думаю, это мы уже ответили, я mm -hmm. подключения к тому же не Ну, Наверное, мы, Александр, ответили на ваши вопросы. На нюке много USB-входов, достаточно для подключения всех устройств. Также вот различные публикации существуют и с такими проводными микрофонами, с беспроводными микрофонами, в зависимости от размера помещения. В MVC 900, судя по фотографии, добавится все-таки какой-то хаб-концентратор, агрегатор, который поможет нюку собрать все это это хозяйство потому что ну 9 камер вряд ли один будет, Может, будет не знаю ну, давай не будем гадать просто видно что там добавляется еще одно функциональное устройство которое вот есть на рисунке ну получим тоташит получим описание поднимемся а, обязательно наверное стоит отметить что веси э, 800 и 500 и э, все восемьсотые у нас, по-моему, есть один экземпляр, на него да. можно посмотреть, если прям есть такая необходимость, можно приехать к нам в офис и посмотреть. Также, если есть необходимость посмотреть на новые аксессуары, они у нас есть также в нашем офисе, на них можно посмотреть, пощупать, если у нас заранее предупредите, мы их даже Если можем это нужно срочно, да, вопрос проект не может ждать до конца июня, когда приедут уже там образцы, ну Количество, которое мы можем подавать на тест. Вот. Практически все, что мы сегодня, про все, что мы сегодня рассказывали, есть у нас в лаборатории. Ну, готовы ответить на вопросы. Наши координаты на экране. Планировалось, что у нас на вебинаре будет участвовать инженер Ялин. К сожалению, у него там возникли какие-то очень срочные задачи. Он не смог, он приносит, попросил нас принести свои извинения. Кто не знает, скажу, что у Ялинка появился, ну, скажем так, русскоязычный русскоязычный инженер. Теперь, я думаю, что будет все вообще как бы прекрасно с точки зрения вот именно поддержки в проектах. Человек говорит по-русски прекрасно, там, лучше нас с вами. Ну, Что-то как-то, а у него такой, как на уроках литературы русского языка. Там все, все, все очень все очень здорово стало с точки зрения поддержки. Олег спрашивает ты по ВКС. Вы имеете в виду инженер Ялинка, он по какому направлению? Этот данный отдел у Тербеков он работает только по ВКС. Только по ВКС, да. С, не с телефонами, не с, с решениями Microsoft, Zoom, он не работан. То есть это, он работает в департаменте по ВКС. Это сотрудник Ялинг, он локализован, его рабочее место находится в Китае, штаб-квартире всему и не, но предполагается, что он часто и много будет здесь находиться. Основная его цель нахождения здесь, это, конечно же, встречи с вами и возможные поездки к конечным заказчиком для того, чтобы лучше, качественно быстрее представить продукцию идеально. Ну, то есть он будет помогать нам с Юрой собственно, в сложных проектах. Это общем, мощный ресурс, который я предполагаю, да, он предполагаю что будет он он сильно востребован. Он да. хорошо владеет русским, английским и китайскими Китайский. языками. Поэтому... Семгей спрашивается, лицензии Microsoft для VC200, для Teams уже доступны на сайте e -link. Насколько я знаю, пока еще нет официальной прошивки на VC200. Есть, по-моему, бета-прошивки, uh -huh. возможно, их можно получить. А лицензии только по запросу. Причем лицензии по запросу и на VC500, на VC500 и не нужно. И на VP59 по запросу через нас да, напишите, напишите данные про проект, и думаю, что Ялинк предоставит. А телефончик есть? Это... Ну, мы можем вам дать китайский телефон Ялинка. Вы имеете в виду телефончик Адиле, наверное? Ну, напишите ему в почту, почта на экране, и если он сочтет нужен, даст вам, даст вам свой телефон. Кажется, так будет правильно. Александр Пушкин спрашивает, коллеги, извините, отвалился на пару минут. Повторите, пожалуйста, про версию телефона VP59. ВП ВП59. Может, да, Нет, давай. не, не показывать. ВП59 будет существовать в трех, в трех вариантах. Вариант первый это телефон. Флагман линейки. Видеотелефон с возможностью регистрации 16 сип-аккаунтов. Ну, и так далее, и тому подобное. Спецификацию подробную можно посмотреть на нашем сайте. Вторая его ипостась – это Ялинк ВП 59 VCS Edition. Опять же, подробные характеристики можно посмотреть на нашем сайте, но уже в разделе «Видеоконференция» потому что функционал ВП 59 VCS Edition существенно отличается от телефонной версии. Третья ипостась VP59 – это... Sky for business, Teams, teams Edition, с Кайфа бизнесом. Teams Edition, то есть Microsoft Edition. Подробных характеристик у нас пока сейчас нет, но ждем в ближайшее время, что они появятся, равно как и прошивка для того, чтобы сделать его Microsoft Microsoft Reddy, она доступна по запросу. Вот, три, три варианта. Стоимость у них разная. Есть, телефонный аппарат будет стоить 700 долларов. Есть, практически та же цена, что и D49 G. А вот VCS Edition и Teams Edition они будут стоить дороже. Ну, потому что там будет дополнительный функционал такой, как для корпоративных решений. Ну, такая история. Да, вот Сергей спрашивает, продавать VC200 для Teams уже можно или пока подождать? Насколько у меня есть информация, что ни VC200, ни VP59 еще не анонсированы на сайте Microsoft и не, скажем, у Ялинка тоже есть своя вкладка ну, с данными терминалами, еще нету коммерческих Коммерческого программного обеспечения и, соответственно, лицензии. Поэтому, скорее всего, пока да, Я бы ответил так, что потестировать можно, наверное, и нужно, а вот продавать я бы не спешил, пока нет официального анонса, официального разрешения. официальной сертификации, да, и цен на вот эти вот вещи. Скорее всего, они будут стоить столько же, сколько стоят обычные 200 и 59 -ый. Все Edition, но все-таки давайте подождем официального пресс-листа. Вот. Тесты приветствуются, а продажи, ну пока там с, с, с, нек, с некой осторожностью, потому что подписываться под какие-то определенные сроки и цены пока не готов. У Я олинк ну, не мы, пока у нас нет информации. Угу. Александр Пушкин спрашивает, то есть, купив VCS Edition, я, а не Phone Edition, телефонную версию, могу, купив лицензию, перейти на VCS Edition? А, да, можете, но, по-моему, цена уточняется. Сейчас... Предполагается, что эта лицензия будет стоить 100 долларов. То есть, что сразу купить VCS Edition, что купить фон Edition, а потом перейти, это будет стоить те же денег, но технологическая возможность такая, конечно же, есть да, ну в принципе, вы можете, вот Александр Пушкин спрашивает, получить возможность получить его, подключить его к ВМС. Mm -hmm. В принципе, 49 и фон Edition можно зарегистрировать на ВМС, но у вас не получится, не получите вот этих интеграционных возможностей, там, календаря, мит нау функция, с конференций, работа с контентом. То есть вот этих функций не будет. Вы сможете быть там. Одним в виде участника конференции с контентом будет не очень удобно работать. Вот, ну, будут ограничения. 59 будет в этом случае как стороннее устройство для VMS. Да, работать он будет, потому что звонки какой то ведут строчкой. Вот интеграция с VMS. Или те что? Или ты хочешь перечислить? А, ну звонки можно только по СИПУ будет принимать. По H323 а, нельзя. Ну. Не она. Это она, да. А, ну да, то есть она у вас на сайте 100 долларов стоит эта лицензия. Да, то есть в принципе эта лицензия, она уже есть на сайте, есть на нее цена, ну. вы можете посмотреть. Ну, разница, грубо говоря, 100 долларов, да, чтобы угу. Так, ну что, мы полтора часа уже. Ну, она не примерно, она 100 долларов, Александр. 100, да, сто долларов. У нас цены на сайте динамически каждый день пересчитываются по курсу ЦБ. Поэтому она стоит 100 долларов, а какие рубли, ну, это каждый день, каждый день разные. Ну, коллеги, мы уже полтора часа с вами. Очень, очень приятно, очень круто, что вы не хотите, не хотите нас отпускать здорово Давайте, мы еще минут пять буквально посидим, подождем. Может быть, у вас у кого-то будут вопросы. Единственное, что мы выключим Отк... микрофон и спрячемся. Открой Отпустим. слайд с нашими контактами. Откры... Да, может, кто-то не успел записать. Если не успеете задать здесь вопрос, пишите в почту, ну, там, звоните. Там. есть наш телефон, есть наши внутренние внутренние экстеншены. Поэтому. Просим. Также, если вы захотите потом прослушать или там, вспомнить, о чем мы рассказывали, через mm -hmm. некоторое время запись данного вебинара будет на нашем канале на Ютубе. На, И... на Фейсбуке она практически сразу появляется, трансляция, чуть ли не сегодня она должна быть. А на YouTube она через день или два там, после конвертации будет выложена. Mm -hmm. Александр Пушкин просит уточнить по поводу общей доски не закончили сейчас давайте вернемся ну, не знаю, давайте на этом остановимся наверно по факту мы получаем совместный доступ к белой доске где мы можем рисовать какие-то не знаю графики что-то такое несложное все-таки рисовать, наверное, на более профессиональных решениях нужно. А самое главное, это то, что в рамках конференции кто-то передает из участников контент какую-то экселевскую табличку, презентацию. Она идет отдельным потоком по протоколам BFCP и H239. То есть оконечное устройство должно ее поддерживать. И, соответственно, вот этот контент, который передается, на нем можно делать пометки, например, выделять ошибку. Видели, что в этом предложении уважаемая вас ошибка подключается без проводов не совсем понятно что подключается без проводов это режим ну там рисование скажем так который вызывается одновременно на у всех участников конференции есть второй режим это аннотации тут как бы с соединение двух, двух вещей первое это контент который загружен туда в презентацию да он может передаваться без, без проводов с помощью наших wpk 20 вот этих вот шлейфов беспроводных и вторая возможность это заметки поверх этого документа ну классические как говорят кейсы это например там, редактированный договор когда две стороны удаленно загружают один Документ вардовый, начинает по нему чирикать. Там вот этот пункт 2.1 мы принимаем, там пункт 2.3 не принимаем, а пункт 2.3, там, 1, там, принимаем ну, в другую редакцию. Почирикали, дальше этот документ сохранили и отдали, условно говоря, секретарше, чтобы она напечатала новую версию договора. Вот. Что здесь дистанционно, ой, прошу прощения, без проводов передается, не совсем понятен вопрос. Контент, да, он может конференцию, в эту передаваться без проводов вот. планшет я так понимаю тоже может соединяться с помощью беспроводного соединения. Кстати, конфликта не будет, если мы одновременно и контент и планшет без провода соединяем. Нет, не будет, потому что канала будет достаточно. <гум> Наверное, возможно, Александр хотел уточнить, как можно подключить CTP20 к терминалу. То можно по кабелю, напрямую же на G45, либо через Wi-Fi. Угу. Дмитрий Горьков спрашивает, в будет это доступно? Ну, наверное, работать с whiteboarding и аннотациями пока не доступно, но в следующих версиях Ялинг планирует сделать эту возможность. Да, там вот был слайд, который назывался Collaboration 2.0, и там как раз было поддержка всех терминалов, включая Программы. программные терминалы и сиди и все, то есть планы да есть туда, не только аппаратный подтянуть, но и программную терминалы. Александр Акушкин был бы запись будет за рок, его по ВВП 20. Я так понимаю, что тут у Александра, ну мы уже показывали, что его можно отключить по Wi-Fi, поэтому, пожалуйста, включайтесь. Да, пожалуйста, Пит, питание не забудьте, а тогда. Что, что надо? Так, Леги, мы тогда, наверное, заканчиваем. Будут, если вопросы у вас, вы можете нам по почте написать. Спасибо вам за присутствие. Да, большое спасибо. До новых встреч.